Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Сегодня у нас очередная подборка на 20 минут. И я вам покажу самые крутые и интересные вещи Лего, которые вам точно понравятся. В этом я уверен. Также, ребят, под видео жду вашего лайка и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также смотрите видео до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей. Любой из вас может забрать этот приз бесплатно. Ну а теперь заваривайте чаек, хватайте вкусняшки и Погнали! И первой же топовой вещью станет, как вы думаете, что? Лего-игрушка. И не простая, а зала, золо... вернее, крутая. Это лего-техник-бульдозер, который имеет реально громадные размеры. Такой, небось, всерьез может заниматься землей в каком-нибудь хозяйстве. Реально. Ездит это чудо на гусеницах, от чего никакие преграды ему не страшны. Вы только посмотрите, как быстро и легко бульдозер спустился с высокой лестницы. Думаю, этим уже все о нем сказано. Плюс к этому игрушка очень мощная. Какая бы цель ни была на его пути, ей не поздоровится. Вот, например, несколько килограммовая машинка только что на ваших глазах перевернулась и поехала с ним за ручку. Очень крутая работа.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 Ну или какая-нибудь другая особь, я немного из головы ее взял, если что, поправьте. Не суть. Главное, что Дино реально громадный и очень красивый. Создатели четко передают его эмоцию. Рев. А размеры трех взрослых людей, как я уже говорил, лишь добавляют эффектности и зрелищности всей картине. А это, видимо, творение этого парня, который сегодня уже показывал нам с вами свой огромный корабль. Новая модель порадовала нас еще большими габаритами. спасибо. Кто понял, ставьте лайк. Но, взяв волю в кулак, вынужден признать, что корабль и правда впечатляющий. Его детализация на палубе, красиво подобранные цвета, всевозможные движущиеся элементы. Блин, здесь столько всего, что хочется просто выделить день, и все это время постепенно, не торопясь так изучать работу. Смотрю на нее ближе, и создается впечатление, что я будто бы нахожусь в каком-то фильме, и наблюдаю за сложными городскими постройками». Следом идет крутецкий грузовик с краном. Он был собран из деталек сразу трех разных цветов. Не говоря про черный, тут использовался белый, серый и красный. Вроде стандартная палитра, но выглядит все вместе супер клево. Сперва по приезду кран снимает свой утяжелитель и устанавливает его на землю для дополнительной опоры. Следующим этапом является снятие самого крана, что само собой тут автоматизировано, но ну и подъем с перевозкой груза. Все это очень бодро происходит и как-то даже легко.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 Следующим на очереди станет карьерный грузовик. Он получил уже классический для них желтый цвет и море всяких ништяков. В их числе очень крутой грузовой отсек, способный вместить в себя около двух килограмм, приемники с сенсорами, установленные с двух сторон центра транспорта, пяти с половиной сантиметровые шины, прокачанный задний мост и еще много-много всего. Короче, получился такой грузовик, который действительно с легкостью будет ездить по камням, кочкам и иным неровностям и справляться со своими задачами.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 Ну какой же был бы выпуск, если не добавить в него крутой танк? Согласны? Поэтому скорее встречайте, самодельный гигант и просто монстр. Его особенность заключается в том, что это уже непривычный нам по своему виду танк на гусеницах, а какой-то монстр-танк или биг-танк, называйте как хотите. В его колеса встроено множество механизмов, синергирующих между собой. Все это создает ему такую проходимость, которая вам даже и не снилась. Единственным минусом как для танка будет отсутствие пушки – но думаю, так как мы все за мир, это не проблема. А это потрясный экскаватор. Он состоит на минуточку более чем из 4000 деталей. Вы только представьте масштаб всей этой сборки. Экскаватор полностью автоматически управляется дистанционно при помощи пультика. У него на 360 градусов крутятся гусеницы. Идеально работает ковш, да и вообще все, что вам будет необходимо, он сможет сделать за считанные секунды.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 Дукати – один из самых известных производителей мотоциклов во всем мире. Их культовая история заставляет людей делать собственные проекты по каким-то своим любимым мотикам. Так один парнишка решил повторить Дукати Пеннигейл V4R и сделал его в маленьких габаритах. В общем, вот. Да. Хоба! Не ожидали? Признаться честно, я сам не ожидал такого поворота. Для тех, кто тормозит и не быстро соображает, подскажу. Мотик не маленький, хоть и игрушечный сделали его в полный рост грубо говоря в соотношении один к одному, с полным совпадением по деталям. Прикиньте какой работы стоил этот проект? Скольких бессонных дней и ночей вымерение соотношений жесть Вот я вам все какие-то модели для стрельбы показываю, что-то такое чего в играх люди постоянно сражаются, проявляя свой скилл Но зачем все это нужно, если можно просто заложить плент на одну из точек и победить досрочно не так ли?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 Я другой раз даже успел залипнуть за этим видосом. На выходе у машины получается все тот же снег, правда уже получивший прямоугольную форму, являющийся куда более приятным и легким к уборке. Так, а это у нас в гостях еще один дружок из мира животных. На сей раз, к счастью, модель не вымершая, а более чем живая и настоящая. Это всем известный слоник. Нет, не тот, который зеленый. В общем, надеюсь, эту отсылку уж точно поняли не все. Это красивый большой серый слон. Не знаю даже, что про него еще можно сказать. Животное получилось очень реалистичным и красивым. Создатели проекта даже придумали ему каких-то особенных теней и чего-то такого. В общем, выглядит слоник очень презентабельно. Будь я без очков в парке, реально мог бы спутать его с настоящим животным. Смеетесь? Смеетесь, смеетесь. Посмотрим, как вы будете справляться в моем возрасте. Стоп, стоп, погодите-ка.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 Напишите в комментах, что первое приходит вам в голову, если речь заходит о магии. Лично для меня это, безусловно, вселенная Гарри Поттера, и в частности Хогвартс. Знаменитая школа магов не может остаться в стороне. ее сложность строения просто поражает. А теперь представьте, что какие-то умельцы изучили это все и построили точную модель из деталей Лего. Не верите? Ха, я так и думал. И это нормально, потому что ну какой, блин, нормальный человек реально тратил столько времени на эту еру...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 Так вот, вместо того, чтобы собирать обычную модель из магаза, один парень решил сделать точно такую же, только в несколько раз больше. Для этого ему понадобилось немного много ни мало 55 тысяч деталек. Получился умопомрачительный скоростной корабль Хана Соло с крутыми функциями и реалистичными деталями. Тут можно снимать панели корпуса, заселять корабль любым своим экипажем, стрелять из мощнейших лазерных пушек и веселиться с детализированным внешним видом. Короче, эта игрушка – это своеобразное занятие не только для детей, но и для взрослых. Дня на два минимума. Томас и его друзья Британский детский мультипликационный сериал, снятый по мотивам цикла книг The Railway Series, английских писателей Уилберта Одри и его сына Кристофера Одри.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 А если в комнате еще и будет такое же освещение, как на ролике, то вообще можно будет подумать, что ты находишься в сказке. Пока мы еще будем наслаждаться этим творением, предлагаю на секунду представить себе маленькими в детской кроватке, смотрящими перед сном на такого вот летящего супермена. Ну, не сказка ли? По-моему, просто очуметь можно.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 Это гигантское создание, кроме своего внушающего опасения внешнего вида, имеет и рядом стоящую вышку, на которой по задумке работает персонал. Также, вы только представьте, вся конструкция стоит на двигающейся платформе, а происходит это на все тех же лего-детальках. Такая фишка была придумана конкретно под выставки. Вот что я называю «продумали все детали до мелочей»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 А что-то даже захотелось пойти тряхнуть стариной и поиграть в TF2. А у вас нет такого? Ну и напоследок, я приберег самую сложную, наверное, конструкцию сегодняшних. И нет, это не что-то такое, что будет нам тут хвастаться мультизадачностью и всем в таком духе. Это просто качественный, надежный и верный двигатель, который очень круто смотрится для обычной игрушки из деталей Лего. Его конструкция занимает, мягко говоря, много места. Сбоку он вон стоит пропеллер, какой-то блок, ну и сам двигатель. Как это вообще все можно было построить рабочим, я ума не приложу. Но парни определенно гении. Будь такой экспонат у нас на уроках физики, когда мы изучали тему двигателей, наверное, ни один мой одноклассник не стал бы прогуливать занятия. Да и я в том числе. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на тысячу рублей. Условия все те же: подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Сергей Шевчик. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи! И всем пока!